Итак, дорогие друзья, сегодня у нас очень много обновлений в системе, поэтому я по новой изложу концепцию со всеми возможными источниками дохода, которые дает кэшбэк-платформа Капитал. Итак, сначала концепция. Есть кэшбэк-платформа. На кэшбэк-платформе на сегодняшний день расположено порядка полутора тысяч крупнейших магазинов. Все, что вы покупаете обычно каждый день – Продукты питания, одежда, бытовая химия, стройматериалы, мебель, все здесь есть. У нас с этими магазинами договора. С другой стороны, есть клиентская сеть, то есть это мы с вами. Что делает платформа? Она аккумулирует клиентскую сеть, поставляет людей в магазины. Магазины за это платят деньги. Компания эти деньги платформа отдает клиентам, которые делают покупки в этих магазинах и людям, которые поспособствовали, чтобы эти клиенты появились на платформе. Вот здесь у вас появляется возможность зарабатывать на потреблении других людей. Теперь давайте детальнее рассмотрим, как работает эта платформа. Допустим, любой человек может абсолютно бесплатно зарегистрироваться на платформе и, делая покупки в магазинах, получать кэшбэк живыми деньгами на свой счет. Например, человек мог бы прийти, купить новый iPhone в Билайн просто и получил бы свой iPhone. Если он сделает одно лишнее движение, сперва зарегистрируется, а потом купит этот iPhone, он получит 6000 рублей кэшбэка. Если вы были тот человек, который порекомендовал ему это сделать и рассказал про такую возможность, вы получите свои комиссионные с этой покупки. Итак, мы рассмотрели, есть простые клиенты. Помимо этого, есть VIP-клиенты. VIP-клиенты в статусе gold. Это люди, которые за 39 евро, заплатив один раз в жизни 39 евро, получают VIP-статус, gold-статус в системе. Что это им дает? Это им дает несколько преимуществ. Преимущество первое. На 60% больше кэшбэк. Те же самые действия. Та же самая покупка в том же самом Билайне. VIP-клиенту, например, даст не 6 тысяч, уже, а 90 рублей кэшбэка, потому что на 60% больше. Второе преимущество: эти, кар... эти люди получают в подарок от банка Финам и финансовую группу Финам gold карту, золотую карту, MasterCard, которая имеет ряд преимуществ. И вот здесь новый этап развития нашего бизнеса случился после того, как мы начали работать с финансовой группой «Финам». В чем суть? Никогда в жизни ни у одной сетевой компании не было такого мощного партнера. А у «Финама» на сегодняшний день товарооборот более полутора триллионов долларов, соответственно, это больше, чем вся сетевая индустрия в несколько раз. И вот этот финансовый партнер помогает нашим клиентам, обеспечивает их банковскими услугами. В частности, карточка дает ряд преимуществ. Первое преимущество со всех покупок дает кэшбэк. Если же покупки через платформу, кэшбэк до 36%. Кстати, я не сказал, что платформа, вот эти полторы тысячи магазинов, они дают кэшбэк от 1 до 36 процентов. То есть любой человек до 36 процентов может возвращать со всех своих покупок. Так вот, первая карточка дает возможность получать деньги назад со своих покупок. Второе: по остатку на счету 6 процентов люди получают на свой счет на карту, начисление процентов 6 процентов годовых. Внутри системы расчет по карточкам у людей бесплатно. Они могут также себе бесплатное годовое обслуживание обеспечить по этой карте. Но самое главное преимущество не в этом. Самое главное преимущество в том, что обычно любой человек, получая банковскую карту, приносит банку доход, потому что банк со всех транзакций имеет деньги. Обладатель карточки GOLD в нашей системе получает возможность зарабатывать на товарооборотах других людей потому что следующее преимущество вип статуса этот человек может рассказать про платформу про карточку про возможности и когда по его рекомендации люди пользуются услугами платформы он со всего этого товарооборота получает 5 процентов Заметьте, то есть это уже не ваши траты, не вы пошли потратили деньги, вы получаете процент с товарооборота крупнейших магазинов и брендов, которые делают другие люди. Соответственно, это второе преимущество. Третье преимущество, если кто-то из этих людей, а люди же умные, как и мы, они хотят больше экономить, а покупают также VIP-статус, соответственно, человек, который порекомендовал это, получает 17 евро. Это мы с вами рассмотрели клиентскую историю. А теперь а, встает вопрос, как здесь создать капитал, как здесь создать финансовую свободу, как здесь зарабатывать большие деньги. А, здесь все очень просто. А, что делает платформа? Она соединяет клиентов с магазинами. А, соответственно, чтобы клиентская сеть построилась быстро, вот для этого нужны партнеры. Что делают партнеры? Партнеры делают две вещи. Они подключают магазины, имеют право подключать магазины, получать процент с магазинов, и они подключают клиентов к платформе и получают доход из товарооборота клиентов, из товарооборотов магазинов. Соответственно, вот для чего нужны партнеры компании. Давайте теперь подробно рассмотрим, как создать несколько источников дохода. Но ну, Про первый источник дохода мы уже поговорили, то есть это возможность со всех своих покупок возвращать деньги. Теперь посмотрим, как зарабатывать на построении клиентской сети. То есть со всего товарооборота всех людей в любых магазинах вы получаете доход. Например, смотрите, вот вы. И, допустим, вы не являетесь там, крупным блогером, известным человеком каким-то популярным, у вас нет большого списка имен, вы обыкновенный человек, вы подключили 100 человек бесплатно к платформе, чтобы они со своих покупок возвращали деньги. Покупают билеты, вернули деньги, купили одежду, вернули деньги, купили продукты в магазине, вернули деньги, ну и так далее. Да? По статистике у нас 10% людей, которые зарегистрировались бесплатно, говорят, если платформа приносит доход, почему бы мне на этом не зарабатывать? И они начинают рассказывать о платформе. 10% процентов 100 – это 10 человек сделали то же самое, у вас на второй линии тысячи человек. 10% сделали то же самое, десять тысяч человек. 10% сделали то же самое, 100 тысяч человек. 10% сделали то же самое – миллион человек, ну и так далее. Да? Идея в чем? Партнер имеет возможность зарабатывать до 10 уровней в глубину. Сколько это может приносить доход? Ну, давайте рассмотрим пример. Допустим, семья тратит через платформу 18 тысяч рублей. Почему 18 тысяч рублей? Я взял в сумму ну, понятно, что большинство людей тратит больше, потому что 18 тысяч оборота через платформу обеспечивает бесплатное обслуживание карточки. Соответственно, даже если в кэшбэк средний возьмем всего лишь 5%, люди получат 900 рублей возврата. Соответственно, мы, партнеры компании, получаем 5% от кэшбэка людей. 5% от 900 – это будет 45 рублей. Вот и смотрите, допустим, если у вас 100 человек, вы зарабатываете 4500 рублей. Небольшие деньги, но э, вы представьте, это пассивный доход, который идет вам за то, что вы однажды показали людям, как пользоваться бесплатной платформой и возвращать себе деньги. Дальше, на втором уровне это уже 45 тысяч рублей. Очень многие люди целый месяц работают и зарабатывают зарплату меньше. На третьем уровне уже 450 тысяч рублей. По статистике на сегодняшний день в нашей стране менее 1% людей зарабатывают больше 150 тысяч. Вот на этом уровне вы вышли на пассивный доход, причем вам не надо за эти деньги работать. Да? Это делают магазины и без вас, и клиенты ходят в эти магазины и так но вы получаете 450 тысяч рублей в месяц за то, что рассказали когда-то людям и запустили процесс. На третьем уровне это уже 4,5 миллиона рублей. Ну и на пятом уровне это уже более 45 миллионов рублей. То есть это первый источник был дохода со своих денег, и это всегда ограничено. Второй источник дохода, это уже доход со всей клиентской сети. И здесь неограниченный доход. Итак, что нужно сделать, чтобы получать вот эти деньги? Есть 4 мини-франшизы, которые позволяют вам зарабатывать на платформе. Итак, первая из них стоит 230 евро. В каждой франшизе есть уже набор VIP-карт по оптовой цене. Соответственно, когда люди подключаются к платформе и покупают партнерский пакет или вип-карты вам с каждой такой франшизы 34 евро возвращается здесь их 10 здесь их 30 здесь их 50 и здесь 80 цена этого пакета 230 цена второй франшизы 597 следующая 997 и следующая 1555 евро. При реализации даже вот этих голдкарт мы получаем сразу уже доход. Здесь это будет 340 евро. Здесь э, будет 1020 евро. Здесь 1700 евро. И здесь э, 2700 евро. 20 евро. Соответственно, деньги возвращаются по-любому, да? но пакет определяет, какой уровень в глубину вы будете получать пассивный доход. На маленьком пакете, который называется у нас платином, вы получаете два уровня. То есть вы инвестировали. 230, вернули 340 и обеспечили себе пассивный доход в нашем примере 45 тысяч рублей. Согласитесь, очень даже неплохо. Если мы хотим больше, уже нужен второй пакет. Он дает три уровня в глубину и, соответственно, мы можем зарабатывать в нашем примере до 450 тысяч рублей в месяц. Ну и два больших пакета дают до 10 уровней в глубину, по сути дела, мы со всего товарооборота, который пошел от нас, получаем доход. Теперь встает вопрос, как мне, допустим, как предпринимателю, обеспечить себе, ну, хотя бы 1 миллион рублей пассивного дохода. Чтобы получать 1 миллион рублей пассивного дохода, нам нужно, ну, вот мы видим, если 10 тысяч человек дает 450, то есть примерно 20 тысяч человек нам будут давать 1 миллион рублей пассивного дохода. Вопрос, как создать структуру 20 тысяч человек? Понятно, в одиночку это долго. Вот здесь можно строить партнерскую сеть. Смотрите, допустим, если один человек, ну, хотя бы 10, -10 карточек продаст, ну, вот маленький даже пакет возьмет, мы видим в нем 10 карт. Соответственно, тогда 2000 человек нам обеспечит вот этот доход. Вопрос, как их создать? Очень просто, смотрите. И для этого есть у нас третий вид дохода. Компания изначально это заложила, систему наставничества. То есть вот вы подбираете, допустим, пять человек, обучаете их простым действиям. что нужно делать, уметь человеку на старте. Все три вещи. Знать, как зарегистрироваться, знать, как э, купить пакет, или как делать покупки на платформе, третье – показать другим людям, как это делается. Дальше люди это могут делать без вас, вы получаете свой пассивный доход. Со всех проданных франшиз 60% товарооборота компания отдает обратно партнерам. Допустим, вы пригласили 5 человек, они сделали то же самое, вы их обучили Работать с платформой, они подобрали себе пятерых. А почему пять? Ну, все очень просто. Пять человек вам возвращают полностью стоимость пакета. То есть вы вышли в рентабельность. В любом бизнесе есть понятие рентабельности. Они сделали то же самое 25, они сделали то же самое 125, они сделали то же самое. 625 они сделали то же самое 3125 ну и так далее то есть э, я вот работал в предыдущем проекте с американской компанией у меня сеть была более 180 тысяч человек процесс тот же самый запускаем людей обучаем они начинают зарабатывать а я пока остановлюсь вот на этом смотрите когда вы сделали вот этот вот объем работы вы заработали примерно 2 миллиона рублей Вопрос, как быстро можно это сделать? А, все очень просто, скорость зависит от вас. Если вы не тянете резину, а действуете быстро, соответственно, 5 человек пригласили, допустим, за неделю, тогда первая неделя, вторая, третья, четвертая, вот вы заработали. Если за две недели, тогда месяц, второй, а, ну и так далее. Если за полгода, соответственно, первые полгода, год, вторые полгода, и так далее соответственно здесь очень важна скорость на старте потому что то что делаете вы делают ваши люди более того вот в этой программе еще есть одна очень интересная штука все лицензии если вот здесь каждый сеть строит свою сам клиентскую то здесь в программе каждый человек который купил лицензию франшизу вернее да то есть у него есть две команды левая и правая Допустим, вот эти 10 человек, они не встанут 10 человек в ряд, они пойдут вот так, первый встал, второй встал, потом третий, потом четвертый, потом пятый, потом шестой и так далее. Когда третий встает после второго, второй с его товарооборота уже получает доход и со всех команд, которые пойдут после него партнерских, я имею в виду. И франшиза, она будет определять, какой процент с этого товарооборота вы получаете. Более того, вот этот человек приглашает теперь кого-то, эти места заняты, он пойдет сюда, вот эти с этого оборота уже тоже зарабатывают деньги. То есть у каждого две команды. Соответственно, процент определяется франшизой. Маленькая франшиза дает 15% с оборота, следующая, вторая франшиза дает 20%, Третье и четвертое дают 25% с товарооборота э, всего, всего командного товарооборота почему выгодно иметь своих людей здесь сразу несколько источников дохода почему выгодно чтобы у вас была своя команда потому что когда ваш человек встает в систему неважно сюда или на последний уровень или как угодно глубоко здесь вы сразу с его заказа получаете помимо товарооборота командного процент 15 20 или 25 сразу более того когда этот человек начинают делать командный оборот и зарабатывает чеки, вы получаете процент с его чека. Это очень сильно, причем до 5 уровней в глубину. Вот представьте, у вас 3125 человек, даже если каждый из них заработает всего по 10 долларов, по чуть-чуть, соответственно, у вас чек будет 30 тысяч долларов в месяц. Это очень хорошие деньги. Например, в предыдущем бизнесе, где у меня была сеть 180 тысяч человек, я вырастил 7 долларов миллионеров. А если бы там был этот вид дохода, только по нему я бы заработал несколько миллионов долларов дополнительно. Там, к сожалению, этого не было, там платили только с товарооборота с командного. И более того, там не было командного оборота друг с общего, там каждый строил, вот, как здесь, свою сеть. Итак, мы с вами рассмотрели а, еще один источник дохода, который позволяет строить команду, которая формирует совместными усилиями вот этот вот самый пассивный доход. А, и это очень быстрые, очень большие деньги, которые можно зарабатывать очень быстро. И у нас очень много примеров, когда ребята а, есть с первого же месяца работы, выходили на доходы свыше миллиона рублей. Но это еще не все. Есть еще один источник дохода, это возможность подключать к платформе магазин. Это огромный тоже пласт, огромный вид линейного бизнеса, да, потому что подключив магазин вы имеете от 10 до 15% процентов со всех кэшбэков всех людей, не только ваших в этом магазине. На сегодняшний день в компании э, клиентская сеть уже более 400 тысяч человек соответственно и она растет с очень большой скоростью и все эти люди ходят в магазины тратят там деньги им это выгодно, потому что они получают до 36% кэшбэка со всего этого оборота вы получаете доход, единственное что это возможно уже не на всех пакетах это возможно только на двух больших пакетах, причем вот на этом пакете нужно будет отдельно покупать лицензию за 150 евро но зато эта лицензия позволит подключать магазины и зарабатывать деньги. Вот этот пакет он вообще уникальный, потому что он уже лицензию содержит. И более того, он позволяет вам зарабатывать не только с тех магазинов, которые вы лично подключили, да, но еще и позволяет получать доход с магазинов, которые подключают ваши люди в команде, а, у которых есть право подключения магазинов. А, вот вы пригласили человека, соответственно, он либо этот пакет, либо этот взял. И получил возможность подключать магазины во первых вы получаете 50 евро с такого человека потому что в каждом пакете есть лицензии с лицензии вы получаете 50 евро во вторых этот человек прикрепляется к вам и сколько бы магазинов он ни подключил соответственно вы получаете от 1 до 5 процентов с кэшбэка всех людей которые делают Покупки в магазинах, в которые подключили ваши люди. Это еще один большой источник дохода. Таким образом, подводя итоги, что мы получаем, заключая контракт с компанией. Первый источник дохода со своих покупок мы получаем сразу, зарегистрировавшись бесплатно. Второй источник дохода с клиентской сети мы получаем, когда приобретаем любую лицензию. И лицензия определяет, как глубоко мы получаем. Третий источник дохода со всех проданных франшиз мы получаем также с любой лицензии. Как только мы ее приобрели, мы встали в систему. Ну и а, третье, а, на двух больших пакетах мы получаем возможность а, получать доход в том числе и с магазинов. Соответственно, экосистема, которая сейчас создается, то есть мы не просто создали клиентскую сеть, мы еще, подключив финансовую группу Финам и запустив возможность рассчитываться по банковским картам, следующим шагом мы запускаем диджитал-платформу, которая будет вести расчеты во всей этой системе. Создаем экосистему, в которой в замкнутом цикле убираются посредники с рынка и клиенты получают взаимовыгодное сотрудничество с магазинами. То есть по сути дело каждый клиент становится совладельцем магазина, особенно если это VIP клиент или партнер компании. Вот это выгодно и магазинам, это выгодно а, и а, самим клиентам. Давайте просто рассмотрим, как будет происходить в будущем система. А, причем у каждого клиента есть приложение, а, которое по геотаргетингу показывает Какие есть магазины, категории товаров, можно очень удобно выбрать и на карте прям посмотреть рядом с тобой магазины с нужными товарами. И вот теперь представьте клиента, а у него есть два магазина. Один дает кэшбэк, другой не дает. Или вот, например, я очень много путешествую, например, есть две гостиницы. Одна дает кэшбэк, другая не дает. Как вы думаете, куда пойдет клиент? Там, где с ним поделится прибылью или там, где он просто оставит деньги? Он ни тот, ни другой магазин, допустим, не знает. Конечно же, он пойдет туда, где дают кэшбэк. Но дальше становится еще интереснее. Если это VIP-клиент или партнер, он не просто придет в этот магазин и сделает, сделает покупку. Он потом пойдет вот сюда, заберет у него клиентов и переведет их в этот магазин. Потому что он им скажет, что ребята здесь с вами делятся, и он за это получит дополнительный процент. Вот что будет происходить. Конечно, этот магазин со временем спохватится, ну или разорится. У него два варианта. Вот. И тоже встанет на платформу. Но если владелец этого магазина был умный, то у нас есть специальный для предпринимателей пакет, называется Gold Shop, который позволяет владельцу магазина подключать своих клиентов к этой платформе. Что это дает? Тогда клиенты этого магазина идут в любые другие магазины которые на платформе, тратят там деньги, а владелец магазина получает с этого прибыль. И теперь, когда его клиенты даже пойдут в этот магазин, который подключится позже, все равно... С обороты этого магазина этот владелец будет получать доход. Вот что будет происходить и что уже сейчас происходит на рынке. Поэтому люди, которые первыми узнают об этой концепции и начнут ее использовать, получат максимальную выгоду и максимальную прибыль от бизнеса. Я надеюсь, вам концепция понравилась. Если это так, срочно обратитесь к человеку, который с вами поделился данным роликом. Он даст вам регистрационную ссылочку, поможет зарегистрироваться и поможет запустить бизнес. Как только вы приобретаете любой пакет, в офисе у вас открывается раздел «Обучение», где пошагово расписано, что и как делать. Даже если вы никогда не занимались бизнесом, даже если вы никогда не строили клиентские сети, там настолько простые пошаговые инструкции, что вы очень легко с первых же дней начнете зарабатывать. Более того, у вас будет наставник который, собственно, вам поможет подключить первых людей и выйти на уровень рентабельности. Вот. Поэтому я вас поздравляю, что вы познакомились с этой концепцией. Я желаю вам успехов, я желаю вам финансовой свободы и финансовой грамотности. И пусть системы работают на вас. Спасибо, всего доброго.